Приветствую вас зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, и мы возвращаемся в Сокун 2 Закат Самураев. Я не могу прямо отойти от этой игры, реально, если я вам скажу, что я не люблю Сокун 2 Закат Самураев, то я вам совру это стопроцентно, Потому что игра это великолепная, просто вот идеальный Total ваг, как по мне. А потому я в него только и хочу играть, и играть, и играть, и проходить до конца свою кампанию. Ну вот, кстати, что у нас тут намечается. Сражение за крепость Бизен. Эта крепость у меня является пограничной. Тут я собрал хорошие войска для того, чтобы потом контратаковать вражеские войска Сёгуна. Но вот, как видите, не дождался я своего часа. Враг уже сам решил выдвинуться ко мне навстречу. Причем с очень неплохой армией, сами видите. У него огромное количество пехоты Сёгуна. Если не ошибаюсь, она равная по характеристикам моей пехоте республики. Но у него также есть здесь снайперы, еще что интереснее всего орудия парота. То есть сражение будет крайне жестоким, очень много будет потерь как с моей стороны, так и со стороны противника. Ну что, давайте наступаем, ну, точнее отбиваемся от вражеского натиска. Ну что, товарищи? Сегодня нам предстоит оказать мощное сопротивление захватчикам-оккупантам. Чертова. Сгунат. Как не знаю, даже назвать их. Сгунатских союзников. Что-то там говорит мой ну, похоже, что полководец, но, к сожалению, <coughs> это не было выведено в отдельную кат-сцену. Так, ну что мы имеем? Двухуровневый замок. Довольно много линейной пехоты, плюс есть у нас еще и рукопашные катана Кати. Они сыграют еще свою роль в этой битве. Пока что давайте, наверное, располагаем все войска на внешних стенах. Правда, я сначала, конечно, поставлю все-таки ополчение, чтобы они выполняли роль мяса, которое будет умирать от орудий Парата. Хотя, наверное, получится все как всегда. Орудия пара -то не является глупым у противника, он стреляет обычно в то, что больше всего имеет значение для его интересов. То есть он стреляет обычно в линию на пехоту, если она есть, то может он стрелять и в пехоту республики, если она есть. Короче, зависит от наличия того или иного отряда. Так вот, что мы будем делать? Давайте, наверное, вот все войска я не буду ставить на стены. У меня же здесь строится здание, мы не забываем об этом Поэтому я бы не хотел, чтобы на один ход у меня строительство прекратилось А когда ломается крепость, строительство прекращается Пока мы не отремонтируем крепость Так что да, я не буду Я не буду делать так, чтобы у меня все разломалось к чертям. Так что сейчас вот так все поставил Плюс еще копейщиков, наверное, тоже выставлю где-нибудь вот здесь Линейную пехоту Ну надо по-любому поставить где-то на внешнем Хотя бы на внешней стене Рядышком Потому что а то враг начнет быстро наступать И я в этот момент хоп-хоп уже не успеваю ничего сделать И все и враг уже начинает залазить Тогда если моя будет пехота под обстрелом Надо будет ее как-то <coughs> Сохранять стену На которой она стоит что ли Такие вот дела ну все, давайте начинаем. <как> <как> Орудие пара-то у него с этого фланга, понятно. А, получается, с правого фланга у него идет пехота Сёгуна, большим количеством. Ага, конечно же, он ломает в первую очередь башенку. Пускай ломает, мне это не очень-то и помешает. Так, подвожу давайте к этой стене сейчас свою линейную пехоту. Плюс, наверное, подвожу давайте еще сюда и Катана Кати. Потому что по-любому против пехоты С ⁇ на линейной пехоты, эти ребятю не справятся по-любому. Там точно не будет никаких нюансов таких проблематичных. Все будет прекрасно. Давайте, ребят, <coughs> выдвигайтесь на эту позицию. Охранной башни больше нет. Больше нет. Как так? Я что-то не понял. Ну, ладно. <coughs> Подорожать своему советнику, пожалуй, не буду, а то это будет прохождение уже какого-то непонятно кого, блин. То ли иностранца, то ли человека с нетрадиционной ориентацией. Так, ладно. Враг стреляет, я смотрю, попадает, да, по ополченцам. Пускай он их гасит. Хоть это и как бы обычное ополчение, но я сейчас поставлю гарнизонные. Потому что гарнизон-то все равно так или иначе он восстанавливается. На них вообще, по-моему, насрать даже, когда их убивают. А вот если убивает нормальное ополчение, то есть, которое у меня нанято, блин, это уже нехорошо. В следующей битве я не буду так убавлены, пока они остановится полностью. Так, давайте, отходите. <плес> ну, я эти стены не знаю, сейчас буду ли кого-то вообще устанавливать туда, потому что пока есть боязнь того, что по моей линии пехоте будут вести огонь. Причем боязнь вполне осязаемая, то есть, ну это не просто такое мое, моя фантазия так рисует. Да и по-любому оно так и будет. Становимся даже, давайте сюда еще линии пехоты. Эту пехоту немного отодвигаем. И тут тоже отодвигаем, чтобы они все могли стрелять. Так, что, противник, куда стрелять-то? По кому? А, по этой по ополчению хорошо стрелять по нему. Так, давайте, да, туда отряды переведем некоторые. Хотя, нет, вы вот здесь оставайтесь также. Потому что все равно, блин, вам придется задействоваться. Можно же даже, кстати, встать на стены. Но... Хотя, вот знаете, что, блин? Все-таки это пехота с мы не будем этого делать. Хотя тут еще и ополчений дофига. Вообще, стоило бы, наверное, это сделать. Давайте, ладно, встанем на стены. Быстрее бегите туда. Потому что здесь я стены-то занял, да? Хотя тут тоже пехота сеглана идет. Но я занял лишь потому, что, блин, хочу немножко затормозить вражеское наступление, что ли. Или может хрен с ними, да? Ну, давайте несколько сказал, сделайте, потом отойду. Пехота на все же, наверное, будет лучше гораздо драться. И стрелять точнее, чем мои пехотинцы. Так, давайте все на Настины уже идите. Причем ополчение, наверное, поставлю туда. Так, вы, ребятушки, здесь становитесь. Защищайте. Сейчас начнется сеча. Так. Ага, у противника тут, я смотрю, еще кавалерия с саблями есть. Вот это, да. Ну, а здесь, наверное, можно даже убрать солдат. Да, убираю их отсюда. Чуть, что я сразу до этого не додумался сделать. Так, видите огонь, видите огонь, видите огонь. Да, что-то как-то не арти сейчас получится. Ну, а здесь перестрелка ведет полным ходом. Так, вообще, в общем, решили по сабельчикам не стрелять? Походу, блядь. Ёп, театр. Сука, снесли все-таки стены форта. Блин, как я ненавижу вот эту вот тему всего не. Почему ее сделали вообще? Зачем? Я так никогда, наверное, не узнаю ответ на этот вопрос. Это реально идиотский момент в игре. На протяжении всей игры вот этот момент всегда бесил, что чертовы стены взлетает на воздух и все. Все вместе с ними улетают в космос. Врубая гамбаты. Так, что-то смотрю, вражеская пехота в общем даже не хочет перестреливаться. Она просто идет целенаправленно умирать. Под стены. <coughs> так, блять, тут моих солдат опять заблочили, конечно же. Так, ну кавалерию с саблями уже, блин, так хорошо расстреляли. Что она сейчас, наверное, начнет бежать уже. Так, ну если что, у меня тут есть, в принципе, копья. <coughs> На случай непредвиденной атаки врага. Так, с вражеская пехота начинает взбираться, я смотрю. Ну, или что-то делать подобное, наверное. Потому что пока они не взбираются, а просто мансуют под стенами и умирают. Так, ну вот на данной стене, я смотрю, уже начинается рукопашка. Хотя нет, это рукопашка с теми, кто уже отступает, так что да. Нельзя это назвать рукопашной атакой пока. Так, еще возвращается пехота Сёгуна. Их, конечно же, расстреливают, да? Да, им уже все. Им уже гг. Так, прорывается пехота Сёгуна. Да, взбираются они уже, начинают думать. Взбираются. Мы давайте отходим поэтому этому нашей линейной пехоты. Задействуем сюда кота на Кате. Давайте, отрабатывайте свой хлеб. Так, ну а вот на этом фланге, на левом, вообще какая-то непонятная неразбериха. Враг вроде хочет взобраться, но при этом он не знает, как это сделать. Забыли, похоже, что навыки, не знаю, Том Клэнсис, Я без понятия, каким они навыком пользовались. И, в общем, стоят внизу. Ну, начинают, правда, собираться снайперы, но тут же они передумывают и начинают убегать. Прекрасная, короче, тактика противника. Так. Тактика моих кота на Кате тоже меня удивляет. <смех> они решили вместо того, чтобы атаковать тех, кто на стенах, уже они пошли вниз, блин. Короче, какая-то херотень происходит. <смех> Херобора. Давайте, валите их тогда. Так, ну все, противник отступил. Вы тогда встаньте вот как-то вот здесь, что ли, за за... закройте им проход. Расстреливайте их всех. Так, врубаю гамбаты Конечно же Так, вы построитесь по-человечески Ну-ка И вы тоже как-нибудь так, наверное Опа Блин, зря я убрал своих людей со стен, смотрим, Там еще он Приход осёбан внизу тусуется Ну все, уже сейчас они тупить начнут Давайте как-нибудь отойдем, чтобы могли стрелять в линейные пехотинцы. Ну, на данном фланге все как было, по-дебильному так и осталось. Смотри, вообще вся его армия решила отступить. Блин, боже мой. Вот да, осада вообще в любых сёгунах, по-моему, это реально такая главная боль. Никогда не было, чтобы... Ой, блин, во всех сёгунах, во всех тоталварах такая проблема, что... Всегда осады сопровождаются просто неимоверным количеством глупостей. Если это многоуровневые замки, как вот этот, например. Потому что одноуровневые всегда, они в принципе были нормальными. Но вот многоуровневые вообще происходит какая-то неразбериха чертовщина. Как сейчас. Так, ну давайте расстреливать их. Вот прям перед вами линейный на пехоту бежит. вывод уже даже зарезали так хочу чтобы мои линейные пехотинцы стреляли они а кота на кате дрались давайте видите огонь да куда вы бежите-то е-мое вот охран полководца мочите правильно Ну да, прекрасно и вправду Сука, они, блин, стреляют еще, смотрите -ка, какие наглые Револьверами своими взяли Вы что, нахер обнаглели, что ли? Руби козлов Просто мои солдаты тоже сказали Вы что, обнаглели? Идите сюда, сукины дети покрамсаем вас, нахер, на куски так, ну все, полковец, уходи давай вместе с копейщиками. Сейчас захватим ворота и ты догонишь там хоть парочку десятков. Так, на стены становитесь, можно еще немного пострелять, в принципе. <звы> Ведут огонь солдаты. А вот, кстати, а почему ворота остаются под контролем противника, если он уже отступает? Я вот никогда этого не понимал. Ну, потому что каким образом они под контролем, если никого там нет уже, они все убежали, блин. Или неужели один человек остается, чтобы ворота захватывали держать? Или, типа, пока мы не сможем поставить ворота, у нас, не знаю, не поднимется гордость, что ли? Без понятия, короче. Эта тема меня тоже как бы так, ну, раздражает, не сказать, что у меня прям бесит, но раздражает. О, хорош, расстреливаем. Продолжайте расстрел. <coughs> вот вам пехота сегну. Вообще, блин, мне, по потеряли что-то около 300 человек. Совсем мало. Битва, в общем, практически в сухую нами была выиграна. Но это еще из-за того, что враг тупил, конечно. Там половина, половина войск у него стояла под стенами, ни хера не делала. Ох, какая тут хорошая... Толпа собралась. Нормально так. Покушали просто отрадно. Давайте сюда, бегите. Ну, бегите туда, я же вам сказал. Блин, что, как-то медленно идете, идете, идете, как-то совсем как будто не спеша. О, о, о, пошло, пошло дело, пошло. <говорит> Там, смотри, <говорит> <говорит> как они их режут моя. Мясорубка какая-то 500 человек убил, но нормально <смех> Сойдет <смех> <смех> <смех> О, мы захватили пушки пара -то, Нифига себе Впервые, кстати, я захватил пушки пара -то, Ни разу такого не было Но это классно, я даже рад этому Как, кстати, вообще Как вот это все ориентируется как происходит захват пушки, я не понимаю. Потому что вроде автобой-то всегда захватывает пушка, а вот я когда один играю, обычно никогда. Так, Мацуме здесь свой кораблик решил послать. Ну, придется его потопить, что остается-то, да? Придется самому сыграть битву, чтобы его потопить. <coughs> Мацуме. Блеить. Еще дождь. Ох, великолепно. и всего 20 человек экипажа. Ну, блин, дождь, это, конечно, дерьмище полное. Туман еще куда не шла. Вот дождь, это вообще просто означает задница. Атаку а посмотрите, сколько всего человек на корабле. е реально совсем мало. Вон мой там главнокомандующий в пушку зашел. Не знаю, наверное, может так и родился в пушке. И все, там несколько буквально человек матросов и пару стрелков. Вообще, зачем стрелки на корабле? Я, наверное... Тоже как-то вот такой вопрос довольно серьезный. Вот именно на этих кораблях, конечно, все будем втором оригинальным, они имели значение. А здесь они практически, ну, просто ходят туда-сюда и ничего не делают. Но в некоторых исключительных случаях, конечно, они пригождаются, когда совсем близкие сражения происходят. Ну, а если дальние, вот как сейчас, то это, ну, малозначимые отряды, что ли, да? Так, ну что, у Мацумея есть разрывные снаряды? А, по-моему, ни хрена у него нету. Ну, а зачем он выбирал бы дождь, да? Хотя здесь на самом деле бот выбирает дождь, когда надо и когда не надо. Поэтому неудивительно, если бы у него были бы разрывные снаряды, он выбрал бы дождь. Ну ладно, подплываю к нему. Хоть и разрывные снаряды в этом случае работают хреново. Из рук вон плохо, но... Все равно надо как-то мне вот именно пользоваться ими. Они а все же у меня как преимущество по сравнению с вражеским флотом. Да, да, я знаю, что ему гораздо опасно. Спасибо, что напомнил. Давайте разворачиваемся. Сейчас мы зарядим по ним. Разрывными снарядами. Если не взорвемся, конечно. А, еще бы понять, где он именно находится. Я не понимаю, блин, из-за этого дождя. Ну, как-то так, вроде, немножко выносим его. Ну, я нифига не вижу из этого дождя, блин. Плюс еще вот эта вот какая-то непонятная затуманность. Затумленность. Опа, промахнулся. Все в молоко улетело. Сейчас мы развернемся, тебе дадим такой залп. Сучара. Все угнское. Ох, попал. Прекрасно. Ох, даже очень хорошо попал, я смотрю. Да, там что-то 15 человек улетело у него с корабля. От моего попадания. попадоса. Вот, смотрите, главный корабль стреляет всего из трех пушек, а я могу стрелять из всех семи пушек с, с этого борта. Почему такая херня? <с> я не понимаю. Это от чего зависит вообще? Так, ну давайте, давайте, давайте, ведите огонь. Нет, не хотят вести огонь. Ну это, конечно, видимо, баг такие таки игры, когда вот вы можете стрелять одним бортом два раза. То есть он сам знает, что он стреляет... Один раз, и потом вы еще дополнительно стреляете самолично второй раз. Ну, это же, скорее всего, конечно, баг все-таки игры, Ну, но... А почему не юзать баг игры, если он есть, да? То есть, если разработчики дозволили им пользоваться до сих пор, уже сколько прошло времени с начала выхода игры, они уже давно могли пропачить игру и этот баг просто удалить. Но нет, они почему-то этого не делали. Ну, видимо... Они оставили это в качестве просто такого небольшого прикола или просто они потому что забили на это, ну, скорее всего на самом деле просто забили, посчитали, что проблема не сильно значимая, поэтому хер на нее положили. Я вот, кстати, не уверена в этом в мультиплеере, есть ли такой баг или нету. Ни разу я что-то не сталкивался, хотя, наверное, я сталкивался, просто не обращал внимания. Я-то об этом баге узнал совсем недавно. Я думал, что вы стреляете с кораблем то уже все, борт он не будет вести огонь. Ох, хорошо загорелся, но ну блин. Они сейчас все равно починятся. Так, еще ближе подплываем. Я хочу, чтобы совсем близко, чтобы было видно его, а то я нихера не вижу издалека, хоть и в... поблизости его видно. А, ну все, он сдался. героическая победа, ну это это пустяк если бы там Кайо проплывал ох, тогда мы может быть и вправду проиграли бы ну вот видите, они берут реально, хотят проплыть всегда вот где-то по краешку, чтобы вот ну не попасть под удар моих кораблей так, что у нас нанято нанято у нас достаточно много всяких отрядов, я смотрю так, паренек куда-то собрался, я тебя вроде не хотел туда направлять. Убивай вот этого засранца. Давай, догоняй, добивай. Отлично. Так, давайте соединяем вместе с агентом нашим иностранным. Ну и наверное можно сейчас даже уже наступать дальше на танго. Потому что Танга это получается, как будет наша самая последняя провинция. И тут уже по-любому противник будет вынужден нападать на танго, а не идти через Тадзиму, куда-то в Мимасаку или в Инабу. То есть обходить вот так вот все мои фронты. Ох, смотрите какой стал этот иностранный наемник. Американский, мое какой-то дед теперь у нас, Дед Мороз. Или как у них там, Санта, да? Так, боеприпасы всех отрядов откомандования этого воина. Боеприпасы очень нужны, так что да. Выберем подобную возможность у нас потому что сейчас войск не так уж и дофига твердость при обучении ну давайте вот это еще и возьмем потому что надо все равно военный советник ему до конца изучить так что тут перезарядка всей стрелку пехоты твердость давайте ка немецкую винтовку Маузер ему дадим 71 -го года которая еще кстати нету почему она 71 года да не знаю так, в сануке что-то как-то фигово стало. о паньки. А чё это везде так стало фигово? Я что то так и не понял. Прикола. Так. Так, так, так. Вот это прикол. Почему везде-то минус резко упала? Я не пойму. Честь даймы есть. Сопротивление захватчиков, ну это понятно. Налоги тоже понятно. Модернизация, ну это понятно. А Почему? Хм, что-то я не понял, хрен его знает Короче, что-то резко упало удовольствие во многих провинциях И сейчас надо опять, видимо, нанимать по одному отряду ополченцев О, прекрасно Что это ребята вдруг решили взбунтоваться, я не пойму Ну, они, наверное, сами не поймут, почему вдруг взбунтоваться захотели Но острые блин, вот тут уже немножко осталось подождать Может, один ход подожду я Давайте, наверное А вообще во всех лучших провинциях по одному ходу подождать Потому что все равно время есть еще ну можно подождать А потом нанять уже отряд Зачем сейчас вот в минус уходить немножко Лучше подождать Так, здесь мы возвращаем налоги Плюс я вот сюда перевожу Да, обратно своих ополченцев Так, синоби, давайте Служите мне, убивайте хотя бы кого-то А то вообще бесполезные ублюдки Цель уничтожена, ну вот, молодец Хорошо сработано. Так, идите дальше. Разведайте, что там у нас. Но у нас, я так подозреваю, ничего плохого там и нету. Из тадзимы вывожу тогда армию. Сейчас я посмотрю вот этой косуга, что там в танго именно. Ну, в танго, можно сказать, никого нету, блин. Но вот автобою можно ли будет провести, не знаю. Ну, давайте выдвинемся в атагу на танго. А... Решительная победа, прекрасно. Захватываем этот город. Просто я вот хочу, да, сделать так, что, во-первых, можно здесь было построить казармы и сразу еще артиллерийский полигон. Плюс еще для, для того, чтобы противник вот только сюда наступал. Мне не надо, чтобы он двигался в Тадзиму куда-то или еще дальше. Не надо мне этого. Да и к тому же у меня еще есть один дополнительный порт, который я могу взять как для починки своих кораблей. Так, ну все, давайте, ребята, вы идите тоже, чинитесь, потому что что-то совсем хреново, вам, я смотрю, как-то погасили вас. Так, вы давайте вставайте тогда на самый краешек, наверное, как-то вот здесь, вы вот здесь и вы здесь. Все пока так. Ну да, к тому же в Танго я могу сейчас построить артиллерийский полигон, кадетский корпус, хотя бы нанимать обычную линейную пехоту. Почему и нет? Ага, Йода отступил, можно даже было бы вот добить, наверное. Но у меня, кстати, здесь теперь есть артиллерия, хоть что-то, да, чем могу атаковать его. Давайте нападаем. Ага, его армия решила дерзнуть и даже ответить мне. Ну, я сражусь с вами в лично в бою так и быть. Я не против вас уничтожить, чертовые насекомые. Мощь анархии, анархической республики, мощь анархического народа японского. Сейчас вам покажет, что такое раки зимуют. Точнее, где раки зимуют, да? Начинаем развертывание. Единственное, тут позиция не совсем удобная. Потому что, сами видите, тут такой холм посредине. Либо надо где-то расположиться сбоку просто. Но тогда, блин, выходит, что враг просто не будет все равно наступать. Он, он, он у него будет возможность не наступать. А если я поставлю здесь свои войска? Ну, надо будет сначала дойти до этой точки. То есть и пушкам тоже докатиться надо. Ну ладно, давайте докатываемся туда. Где-то должны, по-моему, поблизости прийти войска противника на подкрепление. Но вот, правда, где именно, я не знаю. Казалось мне, как будто они где-то сбоку или даже за это, с тыла должны подойти. Но нет, наверное. Не, ну бывали такие случаи, да, когда они подходят с тыла. Но сейчас похоже, что это не тот вариант. Так, короче, располагая своих солдат таким образом. Линейный пехоту, вообще всю пехоту стрелковую располагая посередине, Своих кота на кате располагая как-то с одного фланга. Ну и командующих, соответственно, где-то сзади. Давайте ожидаем. Сейчас пушки вот здесь поставлю, чтобы прям был вообще великолепный обзор обстрела. Чтобы можно было абсолютно всех расстрелять к чертям собачьим. Так, почти докатились уже мои орудия. Отлично. Ну а что, почему бы и нет? Орудия пара-то в принципе еще неплохие пушки. Потому что все равно дали пушки только австринга. А у них, по-моему, только точность выше и все. Может никаких отличий. Из-за этого отвергать орудия пара, то что типа они уже устаревшие, но это конечно бессмысленно. Они устаревшие, но блин уж не настолько, чтобы их прям выкидывать. Вот деревянные пушки вот, по-любому надо выкидывать, а такие нет. Нет, их надо использовать по-любому. Такой просто халявный, как сказать, юнит, он вообще пригодится всегда. Ну давайте огонь. Впервые я использую пушки в своей армии. Ох, какая красота, я смотрю, там издалека вообще разлетаются все его войска Давайте я еще и сам постреляю, почему бы и нет Ну да, мне бы, наверное, сказали, почему нет, потому что я криворуки. Ну я не криворуки, я просто давно не стрелял, конечно же Надо пристреляться сейчас Надо вот так, брать очень высоко О, о, о О, видите, рука мастера боится Дело, точнее, мастер боится. Рука мастера боится. Моя рука меня в самой боится. Херни короче. Не обращайте внимания. О, хочу орудие их не вынести, потому что они, блин, будут мешать мне сейчас. Ох. Это-то было прям очень четко. Еще Давайте. Кстати, у орудия, как вы могли заметить, есть ограничения по снарядам. Блин, противник тоже стреляет нам в ответку. По кому он стреляет, интересно. По линейной пехоте. Валите, короче, их орудия. Все вместе. Я ему уже как бы снес там. 13 человек, но это мало, крайне. Так, что-то противник похож, что решил даже выдвинуться сам в атаку. точность моих именно артиллеристов как-то так себе. Ну уж, давайте, попадайте еще. ё ну что ж вы такие криворукие-то, боже мой. Нет, что-то вообще не попадает, я смотрю. Так, ну противник похож, что решил наступать. Даже несмотря на то, что он в меньшинстве Он думает, видимо, что затащит Или просто он безумный идиот Скорее всего, на самом деле Он просто безумный идиот Так, ополчение отведу вот сюда Сейчас здесь его установлю лучше всего Давайте даже, может быть, шрапнелью зарядим, хотя я ее не люблю, потому что вроде она так толку-то и немного приносит. Но то же самое, что от обычных снарядов будут погибать они. Так, так, так, так, так, давайте, давайте, давайте, давайте, становитесь. Давай, выдушевляй своих солдат и беги, короче. Расстреливать их всех. Так, сражение с миром все равно жаркое, блин. У них много ли, линейной пехоты все равно осталось еще. То есть пехоты пехота и извините. А потому ребята еще готовы подраться. расстреливать и всех расстреливать ну, все противник отступает пушки у него тоже убегает а может слушайте что пушки захватить надо просто до конца битвы довести то есть когда уж прям сама она по себе закончится никогда мне предлагает вот, то есть сейчас я отвергаю а потом они мне снова предложат Так, нет, все, уходите. Так, давай, военачальник, порубай. Хорош, хорош, хорош. Немножко ему осталось буквально до самого конца раскачаться. Ну, то есть до следующего уровня, хотел сказать, до самого конца. Нет, последнего уровня, по-моему, нет у него. Не, у него тоже, наверное, 9 уровень, как и у всех отрядов, у обычных. Так, так, так, так. Все, давайте заканчивать. Хорошо. Ну-ка, и орудия я из-за этого получу сейчас за битву. нет ни хрена я не получу ну давайте догоним их что ли добьем нет к сожалению полностью уничтожаем все пушки у него ну и ладно возвращайтесь домой в Бизен. так появляется у меня еще еще здесь корабль я смотрю ну, надо добить во- первых йоду которая ко мне что-то в тыл куда полу даже Что-то ты сильно оборзил. Иди как папочки. Конечно, мне это судно нафиг не надо. Он даже не дойдет на помощь, так что вообще его отпускаю. Так, вы идите, ремонтируйтесь. А ты же, наверное, сейчас нападешь как раз вот на этого засранца. Так, Вави, все великолепно. Здесь же у нас теперь армия. Хотел соединить, да, дать. Давайте ее все вместе соединяем. Этого еще чубрика сюда отдаем. Так, вы соединяетесь. И вот вся эта армия идет, короче, вместе с моим новым командующим, главнокомандующим. Так, все это сейчас в флотилию соединяем, наверное, да? Вот здесь. Чтобы уж была такая более-менее флотилия хотя бы, чтобы ее не потопили на первом же повороте. Так, и высадимся мы, короче, где? В сагаме, то есть вот сюда плывем. Плыть, я смотрю, предстоит очень долго. Но зато какое то будет неожиданный удар, я так думаю, по Сегуну. А то он тоже привык, я смотрю, всякие высадки устраивать. Это просто его излюбленное развлечение. Так вот, я тоже развлекусь, наверное. Так. Ну и все, наверное. Думаю, на этом можно закончить серию. Так что уже хотел, сделал. Ну, сейчас единственное, надо, конечно, будет еще сделать нападение на Йоду. На его корабль. Ладно, это сражение уже произойдет в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи!